Скажите, пожалуйста, что делать с пришепкой пуповины, а то уже 4 года все храним. Можно выбросить просто, она никак не влияет и человеку совершенно не нужна. А вот зубик я бы не выбрасывал, если выпадает молодой зуб молочный, то такой зуб, из него можно сделать талисман, носить на поясе. Так начинает в жизни очень вести, никогда человек не попадет в аварию.